Прощайтесь с ними, как с капризными детьми. <музык> Улыбайтесь, <музык> По лани. Бодрее, веселей. Это особо важные гости. Каждый хочет быть единственным, дорогим, обожаемым ребенком в нашем отеле. А мы... Для них мамочки. Здрасте. Я привезла прах матери, чтобы развеять его над океаном. Мне нужна лодка. У нас можно взять лодку на прокат? А алкоголь с собой можно? Конечно. <смех> Сможет еще фрукты и сыр? Для меня это будет печальный момент. Но сыр точно не помешает. Это не тот номер. А мы платим за номер для новобрачных У нас нет информации, что вы его бронировали Бронировала моя мать Может, мне ей позвонить? Не знаю У меня созвон с Китаем, а тут фон не очень Зачем делать перестановку в отеле? Все должно быть по фэншую Так, не лезь в кадр Мам, ты как будто из психушки Не страшно, фильтр наложу Внимание! Извините, не знаю, зачем скачу. Это чокнутая семейка. Мамашка – стерва. И дочь тоже стерва. Да тут все гости чокнутые. Деньги, деньги. Деньги, деньги. Наши клиенты – это в основном белые богачи. Черт. Боже мой. Очень много белых чокнутых богачей. Пошли вы! Полу расстроила анимация.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 Озвучено специально для HD-трейлера. Голову отрезали уже после смерти. Убийца был опытный. Похоже, он доктор или мясник. На вышивке фарфоровая пуговицы. Убийца из буржуа. Я хочу участвовать в расследовании. Правительство пало! В Париж возвращается комиссар Лепин! Вы получите исключительное полномочия, чтобы сохранить порядок. Приближается 20 век. Обществу нужна современная и эффективная полиция. Мы знаем виновного и требуем справедливости. Вы не слишком молоды, чтобы расследовать убийство? Вы эмоциональный инспектор. Работа в полиции требует терпения. Спрячьте гордость и избегайте насилия. От расходницы до шпионки. Быстрая карьера. Нужно зарабатывать на жизнь. Она ненадежная. Но в ваших силах это изменить. В 99 году в районе Парижа пропало 247 женщин. Если скажешь хоть слово из того, что сегодня услышала, ты покойница. Инспектор Фьерси знал жертву. Мне понадобится твоя помощь. Полицейские не любят быть на виду. Этого выскочку нужно поставить на место. Отсиди срок, не высовывайся. Расследование убийства неопознанной женщины остается открытым. Если ступаешь за черту закона, нужно платить. ощущение, что он принадлежит кому-то другому. Этот щит олицетворяет множество вещей для многих людей. Символы. Ничто без женщин и мужчин, которые придают им смысл. Нам нужен кто-то то снова вдохновить нас. Сейчас мир стал сложнее. Ты никогда не остановишься. Этот мир наш. Пути назад нет. Это не обязательно должна быть война. Это уже война. В эту пятницу мы не можем проиграть этот бой. Если мы сделаем это, мы сделаем это по-своему. Так что мы партнеры. Коллеги. Не обязательно команда. Нет. Хотя чертовски хорошо выглядим. Соколы, зимний солдат. Озвучено для канала в рейтинге. Где ты видишь себя через пять лет? Я хочу быть звездой. Вест-Энд. Чтобы мое имя было на вывесках. Огромные киноафиши с моим лицом. Это полноценная работа. Меня волнует, не сбежишь ли ты с моими деньгами. Да, черт подловил. Ты мог бы держаться поувереннее, что скажешь? Да, сэр. Я сказал держаться поувереннее. Да сэр. да, сэр. Вы кто? Как вас зовут? Это моя квартира. Какого черта ты натворил? Приехали, наш розовый дворец. Многие ребята возвращаются домой. Каждый месяц уезжают. Думаю, мы их уже не увидим. Ты остаешься? У него очередная простуда. Его положили в больницу. Все очень странно. Говорят, у него орнитос. Это как от попугаев? Но у вас ведь нет попугая? Ну, какой к черту попугай? Ричард Тозер. Не умрет, от незнания. Отлично! Обожаю его. Ты хорошо пахнешь. Иди-ка, сюда. Убирайтесь из моего дома. Но я прекрасно владею языками. Времени мало. А быстро мы в душ? Поместя? Ну да. Поместя? Ты это видела?